Как здорово, реализовал пенал. Да. Как только, так сказать, не я Молодежная школа. Академия и интернат Локомотива является одним из сильнейших в стране. Не случайно столько талантов подарила футбольная школа Локомотив. Вспомним Марат Измайлов, Дениар Бельдинов, Денис Глушаков, недавно появился Алексей Миранчук и вот новая звезда Рифат Жемальдинов. У него есть татарские корни, но он родился в Москве. Является достаточно быстрым вингером, действует в молодежке на правом фланге полузащиты, но, мож, но в локомотиве задействуется с левой бровь. Самедов есть право, потому что Жеменледдинову только отводится роль пока что левого вингера. Но уже сейчас он показал, что в российской премьер-лиге он способен играть. Он способен выигрывать скоростные забеги, он способен принимать мяч и идти в ободку, лезть на защитников российской премьер-лиги. Страха пока в нем не видно, но есть талант. Есть надежда на то, что появился новый очередной талант, за которым и кроется будущее нашей страны. Жемалидинов Рифат Муратович родился 20 сентября 1996 года в Москве. В свои 19 лет он уже успел выиграть чемпионат Европы до 17 лет и стать серебряным призером чемпионата Европы до 19 лет. Сыграл 4 матча за московский локомотив и является капитаном молодежной команды. Рифат болеет за Мадридский Реал Иногда смотрит хоккей И не представляет себя без футбола За 4 тура в принципе уже стало понятно Что это молодой талант Локомотива В чем его сильные и слабые стороны В первую очередь это конечно скорость Особенно если посмотреть матчи дублей Где он просто оббегал всю команду Способен за счет скорости бежать быстрее защитников Которые без мяча Он действительно обладает скоростью Которую если он сможет развить до пределов, его могут забрать. Забрать и России в другие топ лики Именно за счет только одной скорости. Но также Рифат показал, что, в принципе, он техничный игрок. Техничен настолько, что может, в принципе, и обыграть один в один. Это он уже показал в чемпионате России. Он накормил защитника сборной России путь здоров!». Заставил нарушить на себе правила Маурисио заработав тем самым пенальти и просто проведя великолепную игру. Но когда Череченков, да, заверил его место со стартовом составе сразу все стало понятно что этот парень ничуть не слабее майком, а ему 19 лет Возможно из него что-то вырастет и более того Да, возможно сейчас ему не хватает опыта Но уже он сейчас, он показал, что получая мяч Он не просто его отдает сопернику Не просто старается сделать простую передачу, Назад или поперек Он старается искать вариант Он способен изменить ситуацию на поле Он способен создать тот самый момент За счет которого забьется гол Да, возможно сейчас его слабая сторона является тактическая выучка Так как в обороне он Пока что бесполезен. Ну, он способен занимать позицию, но вступать в отбор, пожалуй, это не его сильная сторона, не его конек. Но для данной модели локомотива именно контратак. Он великолепен. Он просто способен убегать с Хинти. Но Самедов, понимаете, вот в чем был минус Локомотива, то что Самедов уже не такой быстрый, как был раньше. И Хинти он уже не мог помогать. А по сути дела они были двоем. Я считаю, что будущее Локомотива за связкой Хинти, Миранчу и Жималедин. Ну а мы пожелаем ему удачи. Надеюсь, что в скором будущем увидим его в футболке сборной России вместе с Головином, Миранчуком и Хузяевым. Ну а вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки и самое главное, друзья, смотрите футбол, любите футбол.